компания подгоревший пукан и самый невезучий чердак бармики представляют кравчу белик до хренища раз здорово здорово здорово здорово ну как ты помнишь в одном из прошлых видео мы с тобой пытались скрафтить велосипед потратили мы на это с тобой порядка десяти тысяч камней и сделали в районе 50 попыток и у нас при этом ничего не вышло и в тот момент я пообещал тебе приобрести еще столько же камней и сделать еще столько же попыток за один раз и поверь мне мой друг я даже перевыполнил свое обещание я скупал камни абсолютно по всему городу я скупал камни от 10, 20, 30 штук за раз до нескольких тысяч за раз я брал камни от самых низких до самых высоких цен в городе. Люди со всего города несли мне свои камни. В какой-то момент даже пошли слухи, что я исчерпал абсолютно все запасы камней. Но это было не так. Люди продолжали добывать эти камни на шахте и нести их мне. Было пролито много крови и слез, но все равно люди продолжали это делать, несмотря ни на что. Ну а если серьезно, то мы с тобой в прошлом видео использовали порядка 10 тысяч камней, а в этом видео я сумел собрать для тебя целых 22 тысячи штук. И сегодня мы с тобой их все обязательно используем на крафт велика собрав необходимое количество камней я отправился на свой чердак переводить их в металл это был очень долгий и нудный процесс для тебя я как всегда естественно этот процесс ускорю чтобы ты не мучился и не наблюдал долго за этой нудятиной ты конечно скажешь зачем ты это сделал ты что дурачок ты ведь мог приобрести на эти деньги как минимум два велосипеда ну или мог бы купить себе дом на рублевке особняк в красной поляне да в принципе любой автомобиль ты мог бы позволить себе но ты же хотел веселья, а я обещал тебе его подвести. Не благодари. Честно говоря, собрав такое количество камней, я даже не мог представить себе, сколько же уйдет на самом деле времени на переделывание этих камней в металл. Сразу тебе скажу, я потратил больше двух часов. Конечно же, я немного делал передышки, потому что это просто Unreal крафтить столько камней в металл без передышки. И вот наконец-то спустя пару с небольшим часов Дело подошло к концу Из 22 тысяч камней у меня получилось 3000 металла Естественно, я сразу провел некие подсчеты, мне стало интересно, сколько же у нас может получиться попыток, а попыток у нас из такого количества камней должно получиться с тобой ровно 77. Но я подумал, что из 77 попыток мы с тобой уж 100% выбьем хотя бы один велосипед. Сразу тебе скажу, я учел абсолютно все нюансы прошлых моих попыток и неудач. Я сменил свой невезучий чердак на другой, у меня ведь есть еще один дом в железнодорожной деревне, решил я, что крафтить мы будем здесь. Я переоделся. в скин бомжа, чтобы система не думала, что я богатый и смогу себе в случае чего купить еще 30 тысяч камней. Я снял все деньги со своего счета. Просто стал выглядеть чистым бомжом, который нуждается в велосипеде. Ну и естественно, сразу же приступил к долгожданному крафту велика. Целых 77 попыток. В этот раз у нас с тобой Точно все получится. В этот раз мы стопудово выбьем с тобой велик. И возможно даже не один. Но тут вообще без вариантов. 77 попыток только представь. 77 раз мы с тобой попытаемся скрафтить велосипед при шансе всего в 2%. Даже если подвести некие подсчеты. Только представь 50 раз скрафтить велосипед при шансе в 2%. То есть по идее он должен уже на 50 раз выпасть. Ведь 50 раз по 2 это целых 100%. Эмммммм. Может я просто его не заметил? Сука. Да велик, блядь. Да велосипед, Но я же так просто не сдамся не это не про меня мне всего-то не хватило несколько попыточек буквально пару-тройку попыток и велик бы точно был бы моим этого не может быть просто так это не закончится не я буду не я, если оставлю все это так По совету своего знакомого Я решил сменить чердак Он мне посоветовал Самый везучий чердак на Барвихе Купив еще немного камней Мы двинулись на этот чердак Переплавили их в металл И уже вместе решили сделать Еще несколько последних Попыток Ну давай.